Всем здорова, с вами Гидро-94 сегодня у нас реакция на новую роль Скала Мистер Мармок The Division 2, баги, приколы, фейлы The Division 2 это игра от Юбисофта 100% есть какие-нибудь баги Давайте смотреть А вы че мне тут бомжа оставили, все стырли, блин? А в основном рассчитан на кооператив. Ого, там у меня место хер. Смотрите, показываю вам тактики. Смотрите, тактики, тактики. Тактика! Лерой, Дженкис! Госслужба по контролю за оборотом наркотиков. Да я не могу попадать с этим холошом. Не-не, план Беги-ка под хилку. Здесь слишком много наркоманов. Твари. Да ты умер вообще. Бля, ты у меня же была тактика. Но я ее придерживался. Могу осмотреть. Я же по тактике действовал. Неужели она не доработана? Навыкат. А блин, здесь опять очередь. Блин, да Е надо, я всегда путаю, ЕСР. Ооо! А почему не все в касках ходит? Людям помогать. welcome to london Ну что, по-тихому как-то подберемся поближе? Да, я хочу, чтобы мой гаджет кого-то убил уже. Канопаты и я тачку? Смотри, как я побегу. О, о, мой побежал. Ага, мой бицел здесь остался, это твой побежал. Мой сегодня. Кого-нибудь подорвет и или нет? А что они кинули такое? Тишка, ну не подводи меня. Сиди встал, блядь, мудила! Иди работай, сука! Встал и глазки строит. Бракованный просто. Я тебя должен защищать или ты меня, гнида? Ощущение, что меня пробник гаджета. Убили. А что вообще прибор дает? Конопатый агент погиб. Прижмирану. Прижмирану мы сейчас А, он типа хилит что ли ничего? Я прижался сам к асфальту. Тогда прижмись рано к асфальту. И всё это время мой ядрючий колобок ни хрена... А, отлично, он взорвался. Типа я ему больше не нужен. Супер, спасибо, братан. Ты... Я чувствовал себя все то время в безопасности с тобой. он никакой. О, кстати, смотри, мы подмогу можем вызвать. Да блядь! что то Где, суча, подмога уже? Без понятия. Зелёненький так приятно поднимать. Да, так это зеленый как когда... зеленый свет такой... Смотри, эти дауны приперлись! Эти дауны приперлись! А да, подвога пришла! Чем вы лучше этой хуйне, объясните мне? Собрать ее с собой, вы бы отлично отработали. Знаете, чего не хватает? Я хочу, чтобы у меня была вибрация, как в долл-шоке, чтобы мышка и клавиатура вибрировали. В клавиатура вибрировала? Давайте, пока не поздно. Мышку с вибрацией. И клавиатуру с вибрацией, да. Что ты, блядь, стол шоком делал? Покинули побыстрее. Да, чем ты. шоком делал. Поднимаю, поднимаю всех. Меня откуда-то сзади Ты где? В Ютубе. Ах. Я слег, все вообще. Необычно. Видеть просто товарища разлегшегося. А ты не можешь ничего? Реанимация. Реанимация. Раслегся, товарищ, вставай, но... Какой Поздно. Так, у меня тут что-то желтенькое. Подождите одну секунду, пожалуйста. Обосался, когда упал, что ли? Шутки ниже пояса. Добрый день. Извините, вы верите в баки? Давайте поговорим о баках. Я вас надолго не задержу. Быстрее, быстрее, быстрей! Да, а мормопы, очень верим в баню. Жирный! Признаков жизни у агента нет. <связывающих> Шо ж так заис да, в одной спасибо, позе. Я что сказал, так-то я решил, что он штаны наложил и не хочешь, чтобы дерьмо расползло. <связывающих> Игорь у меня просто ездит по карте, как будто статичная модель Игорь. Ну-ка посмотри на меня. У меня всегда прикол. Да. <связывающих> Просто без анимации сдвигался. Ты понизил настройки вообще окончательно, что ли? У меня, конечно, слабенький пол. Что это за хрень? А. Это... Ну там это, походу, пол то, тела щит так на сегодня показывать. ...в Америке, если он переспит со своим щитом. Ударил товарища, типа такой. Как думаешь, Бог заметит, что я спиздил щит? Куда вы бежите? Я не понимаю, куда нам бежать? Я вообще не вижу точек. Я отключил мозг. Может, где-то завтыкал один? О! О! Нашлось! Нашлось что-то! О, не вышел что ли, через дверь! А дверь-то закрылась! Да ну нафиг! Сейчас мы его выкурим. Сейчас, погодите. У меня гаджет почти зарядился. У меня четырнадцать секунд. Во! Погнали! И что? Хэллоу! А ты чего не вышел со мной сражаться? Твои друзья как? давно уже. Меня все видишь? в стенах застревают. Э, дубина, выходи со мной на бой. Я к тебе-то никак зайти не могу. Выходи, пес из будки. Ну или так. Он умер. Как ты, черта, тебе в рот стреляешь? В душе не ебу, что с ним не так, но Там стоит на месте, он он... пулемет вместе с руками. Пулемет вниз смотрит, и при этом манекен, пули летят в морбука. Манекен. Я подумал, это манекен. Должно быть кто-то получил Самый мощный подзатыльник в своей жизни Что же шив сломал Так, давайте переключу его назад на третий набор оружия Ништяк Пошли А что-то с ним А что то с тобой? Он что-то пытается достать, но не может Он либо пытается катер завести Либо у него ляжка жестко чешется Отлично Он это делает даже когда по канату спускается о, тяжеленная. Смотрите, какой бабу господи. я нашел себе на вечер. Все, мне есть чем сегодня занять себя. Фу, тяжеленная. Я же говорил, а, говорить, будут баги. Я я бы, ябу, -бы, ябу. -бы. А, что это? Это, это типа текстура пола, что ли? Или... Дай пройти. Это что такое? Алло, Ubisoft? Вы сюда просто холостяка уронили. То самое чувство, когда ты долбоеб и не знаешь по какому принципу эскалатор работает. О жи О, Охилка, вовремя, можно было даже чуть раньше. Вы чувствуете этот бешеный хил от меня исходящий? Да не очень, чё-то. Я думал, я как Грэмбо буду бегать, а чё-то не получается пока что. Опять робот-машина. Возьми, сука, щит. Я с щитом в штанах все это время бегаю. Щит. А звук чего не записался? Что-то у тебя мало жизни. Игры Сколько или свого бормока? рождения со Слушайте, люди стараются, в фотошопе вот эти вывески, а вы просто пробегайте мимо. Energy Expo. Смотрите. Зелененькие, логотипчики. Экспиционис. лочки. Стартинг Десембер. На говно согласен. Все читал, да? Я, не я не думал, масла. что это за робот ко мне ползет. Здравствуйте. Дратики. Это Рифлейм. Как раз вовремя, нам нужна анальная смазка. Мазь от трупных пятен. Сейчас бы противнику орать во все горло, что нас обходит с фланга. Мне прям в ухо такой Я тебя обхожу. Поберегитесь, да. граната. <_кri> <_кri> Меняю магазин. <_кри> <_кри> <_кри> <_кри> И орет такой в этот меня в бок. И схватим их. Давайте раз, <_кри> два. Три. С, с расстояния в метр такой мне прямо в ухо. <_кри> <_кри> <_кри> Блин, опять заглюченный. Что же? Кто свою секс куклу здесь забрал? Why are you running? Why, Why are you running? Run? Да у меня дуэй! Я не понимаю, они на пробежку все сюда пришли. А еще не все. Где ты спрятался, дело. Вон там. По-моему, Армок это что-то такое было. Круто, круто. А ч этот мелкий пиздюк читает в дождь? Слышь, я тебе сейчас игрушки в кармане сломаю, иди в дом. А, я не понял. А че я не могу на террасу зайти? Она вообще-то благодаря мне появилась. Я тоже хочу в большой компании посидеть. А не стоять в этот долбанный дождь. Пустите меня в большую компанию. Не. Дай кусочек мяса, сука. Идет перестановка жопы. Отлично. Любите погрубее, уроды? Ладно. А... И? Ты выйдешь сегодня или нет? что-то что когда въедет, наверное, да? <связывая> да какого хрена? <связывая> <связывая> <связывая> Точно! Короче, я понял, чтобы можно было по другим стрелять, нужно нажать Т, и тогда ты становишься ренегатом. Только я нажимаю, мне ничего не происходит. Ты у меня ренегат, по-моему. В смысле? У меня не нажимается. Зажать ее, ее надо зажать. А, вот, точно. Так нас так и убили. Чем разве так зажали, у них этот круг заполнился, и они нас завалили нахер. Mm -hmm. Подобрались как крысы, блин. Так вот, бац, изи, и вс ⁇ Понял? А, и турель. Общий привет, товарищи! Я все, теперь в вашу очередь оставить тайм-код на момент, который вам больше всего понравился. Мне, как я уже говорил, это очень сильно... Как же много зависших этих NPC. Захватит. Ну и комментик смешной можно тоже написать, ну, врагов если хотите тоже. в рамочку. Все, здесь был грабан Верлок и The Division 2. Пока! Как говорил мой дед, если парень просит ру руку девушке, это потому что его рука устала. Ну они говорили мне выходи за рамки, но я лучше тут сижу. Санек, ура! В играх больше нет багов, Мармот. Вставай, Санек. Ну, как я и сказал, это игра от Ubisoft, а тут всегда бывает очень много багов. Ну и за Division 2 не исключение. Я даже, по-моему, пробовал запустить игру, вот саму, где у себя на нуте, но она у меня не пошла, когда бета-тест пошел. У меня слабенький для этого ноутбук. Ладно, если понравилась моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы мне видео, в свою игру контакт, подписывайтесь на Мармока, и до следующего видео.